46-летняя актриса пожаловалась поклонникам на то, что ее смену в съемках сериала «Скорая помощь» пришлось отменить из-за неожиданного приступа острой зубной боли. Екатерина Волкова вызвала сочувствие своих поклонников. Актриса рассказала в Инстаграме, что пережила экстренную стоматологическую операцию. Из-за этого актрисе пришлось прервать съемки. «Позавчера у меня разболелся зуб, уже на съемках начался отек. Поехала к врачу, сделали снимок». А там в Дисне оказался осколок зуба, с которым я ходила лет 10, и вот, видимо, простылый результат, воспаление. Разрезали, удалили, рассказала поклонникам Волкова. Больше всего звезду беспокоит разлука со съемочной площадкой и коллегами по цеху, смену мою в сериале, скорая помощь пришлось сегодня отменить. А я так ждала встречи с моей любимой съемочной группой, с моей героиней Арефьевой и коллегами. Думала, вот увидимся, и задушу всех в объятиях. Но... Актриса призналась, что с зубной болью она осталась один на один, простите за мое нытье, меня вот как раз сейчас некому пожалеть, поэтому пишу вам. Конечно все будет хорошо, все пройдет, пройдет и это, но берегите и заботьтесь друг о друге, жалейте и облегчайте жизнь любимым, и с любимыми не расставайтесь.